Приходит грузин в магазин и спрашивает. — А у вас труши есть? — Продавец. — Нету. — он. А в прод...